В декабре 2018 года ветеран войны в Ираке по имени Пол Уиллан прилетел в Москву, чтобы присутствовать на свадьбе друга, которого он знал по службе в морской пехоте. Через несколько дней после его прибытия, мы думаем, через шесть дней, Уиллан был арестован в своем номере в отеле Метрополитен и обвинен в шпионаже. Российские власти утверждали, что Уиллан принял флешку, загруженную секретной информацией от агента разведки в России. Он предстал перед судом и был приговорен к 16 годам тюремного заключения за шпионаж. С самого начала Уэйлен утверждал, что его подставили. Он сказал, что был в в Москве в отпуске на свадьбе. Он не шпионил за Россией. Сейчас мы склонны ему верить, хотя, честно говоря, мы не можем знать наверняка, как мы могли. Но в любом случае, был ли он подставлен или действительно шпионил в пользу России? Дело Полу Уэйлина было бы приоритетом для любого американского правительства. Перед вами человек, который активно служил Соединенным Штатам в корпусе морской пехоты, а затем, возможно, в качестве агента разведки во враждебной иностранной стране. Этот человек томится в российской тюремной камере до конца своей полезной жизни. Поэтому неудивительно, что американские власти в Вашингтоне пообещали сделать все возможное, чтобы вернуть этого человека домой. Но оказалось, что они не имели в виду ни одного слова из этого. Сегодня администрация Байдена объявила, что добилась освобождения американца в тюрьму в России, но это был не Пол Уэйлин. Это была баскетболистка по имени Бриттани Грейнер, которая была арестована несколько месяцев назад за нарушение российского законодательства о наркотиках. В обмен администрация передала торговца оружием по имени Виктор Бут. Бут бесспорно серьезный преступник. Он продавал оружие террористическим группировкам, которые убивали американцев. Мы не преувеличиваем это. Вот краткое содержание. Виктор Бут в моих глазах один из самых опасных людей на лице Земли. На лице Земли, без сомнения, Майк Браун, бывший начальник оперативного отдела управления по борьбе с наркотиками США, рассказал нам, что первый ботинок взорвался на месте происшествия в раздираемой войной Западной Африки в конце 1980-х годов, поднимая кровавые конфликты от мачете и однозарядных винтовок «Да». Семерок АК-40. Не тысячами, а десятками тысяч. Значит, он использует гражданскую войну в Африке в качестве оружия? Он превратил этих молодых воинов-подростков в коварные, безмозглые, маниакально управляемые машины для убийства, которые работали с эффективностью сборочного конвейера. США предъявили ему обвинения по четырем обвинениям, связанным с терроризмом, включая заговор с целью убийства американцев. Что делает его угрозой для Соединенных Штатов? Он теневой посредник. Он вооружает не только определенные террористические группировки, повстанческие группировки, но он также вооружает очень мощные наркокартели по всему миру. Так вот, какой парень Джо Байден только что вышел из тюрьмы, международный торговец оружием, который вооружает террористические группировки и наркокартели. Имейте в виду, что та же администрация, которая это сделала, одновременно призывает к аресту и тюремному заключению американских граждан, у которых есть магазины для пистолетов, вмещающие более 10 патронов. Так что, по любым меркам, это был очень дорогостоящий обмен пленными. Конечно, с точки зрения Пола Уэйлина, так оно и было. Ранее сегодня, что удивительно, Уэйлин разговаривал с репортером CNN из исправительной Колонии, где он содержится к югу от Москвы. Послушайте его. Я бы сказал, что если бы можно было передать президенту Байдену послание о том, что это опасная ситуация, которую необходимо быстро разрешить, я бы надеялся, что он и его администрация сделают все возможное, чтобы вернуть меня домой, независимо от цены, которую им, возможно, придется заплатить на этом этапе. Я должен сказать, что я очень разочарован тем, что больше ничего не было сделано для моего освобождения, тем более, что приближается четырехлетняя годовщина моего ареста. Я был арестован за преступление, которого никогда не совершалось. Я рад, что Бриттани сегодня едет домой, и что Тревор отправился домой тогда, когда он это сделал. Но я не понимаю, почему я все еще сижу здесь. Мои сумки упакованы. Я готов ехать домой. «Мне просто нужен самолет, чтобы прилететь за мной». «Бедняга. Я не понимаю, почему я все еще сижу здесь», — сказал он. «Вы можете себе представить, что он чувствует». Таким образом, бывший морской пехотинец, который прослужил там уже 4 года, остается в России, в то время как знаменитая спортсменка, пойманная с гашишным маслом, защищается ее друзьями, знаменитостями из СМИ, такими как Гейл Кинг, и его домом всего за несколько месяцев. Вот что произошло. И это похоже на метафору того, как Америка при Джо Байдене работает на данном этапе. «Но нет, — говорит Джо Байден, — у нас не было выбора, кроме как выбрать Бриттани». Гринер вместо Пола Уэйлина. Этого потребовал Путин. Следите за Байденом. Мы никогда не забывали о Британе. Мы не забыли о Поле Уэйлине, который несправедливо задержан в России в течение многих лет. Это не был выбор, какого американца привести домой. Это не был выбор, какого американца привести домой. Правда? «О, но это явно был выбор. И мы знаем, что это был выбор, потому что в первых отчетах об обмене пленными с Россией говорилось, что это был выбор». Ранее сегодня Андреа Митчелл из NBC – это человек, который освещает новости в Вашингтоне более 50 лет, человек, который глубоко поддерживал администрацию Джо Байдена. Внес свой вклад в историю, в которой содержалась эта строка. Цитирую, «Кремль предоставил Белому дому выбор, либо Грейнер, либо Уиллон, либо никто». Поэтому Мир Митчелла приписал этот факт, цитирую, высокопоставленному американскому чиновнику. Это было не предположение, это было получено из источника. А затем, как и в случае с ранними репортажами о поле Пелоси в прошлом месяце, этот аккаунт был очищен и продезинфицирован, и новая версия истории NBC уверяет нас, что, цитирую, Кремль в конечном счете предоставил Белому дому выбор – либо мясорубка, либо никто. Другими словами, версия событий Джо Байдена теперь идеально совпадает с официальной версией событий NBC News. Конечно. Мы пропустили это. Писатель из-под сети по имени Джордан заметил это, и мы рады, что он это сделал. Такого рода вещи происходят в Вашингтоне постоянно, постоянно, обычно без ведома общественности. Так что на данном этапе мы можем предположить очевидное. Администрация Байдена предпочла Британи Гринер Полу Уэйлену. Баскетболистке, а не морскому пехотинцу, грозит 16 лет. В спасательной шлюпке было место только для одного, и морской пехотинец остался позади. Почему они сделали такой выбор? Вы должны знать, что Уэйлен из Трампа, и он совершил ошибку, сказав об этом в социальных сетях, и теперь расплачивается за это. Британии нет, у нее совсем другая политика. Бриттани презирает Соединенные Штаты. Она очень громко говорила об этом. Эта страна настолько отвратительна и аморальна, что два года назад она сказала, цитирую, «Я честно считаю, что мы не должны исполнять национальный гимн во время нашего баскетбольного сезона». Она так сильно ненавидит эту страну, что не хочет слышать ее гимн. Это именно та позиция, за которую Джо Байден вознаграждает вас. Вы ненавидите Америку? Идеально. Мы освободим парня, который продавал оружие наркокартелям, чтобы вытащить вас пораньше. Вот и все. А еще есть вопрос идентичности, который занимает центральное место в обеспечении справедливости. Британи Грейнер не белая и она лесбиянка. Эти факты могут показаться вам несущественными. Мы надеемся, что они действительно кажутся несущественными, потому что так оно и есть. Но они не имеют отношения к пресс-секретарю Белого дома. По мнению пресс-секретаря Белого дома, это необходимые условия для обмена заключенными. Смотрите. Он пришел либо забрать Британи домой, либо никого. Как сказал президент сегодня утром, он никогда не перестанет работать над освобождением пола и возвращением домой, и он не сдастся. Что касается меня лично, Британи больше, чем спортсменка, больше, чем олимпийка. Она является важным примером для подражания и источником вдохновения для миллионов американцев, особенно представителей ЛКПТК, а также американцев и цветных женщин. Она никогда не должна была быть задержана Россией. Итак, пресс-секретарь Джо Байдена говорит вам, что Бриттани Гриндер важна, потому что она цветная лесбиянка, и, кстати, я тоже. Вот что она сказала. Насколько это извращенно. Вы постоянно слышите подобные вещи, но насколько это извращенно. Ну, представьте себе пресс-секретаря прошлой администрации, скажем, Шона Спайсера, который делает паузу посреди брифинга, чтобы сказать вам, что цитирую от себя лично. Это волнительно, когда белый гетеросексуальный человек выходит из тюрьмы. Что бы вы об этом подумали? Вы, вероятно, рассматриваете это как оскорбление идеи верховенства закона, идеи страны, где ко всем нам относятся одинаково, потому что все мы граждане. Но либералы смотрят на это иначе, потому что они не верят в абстрактные принципы. Так что они на 100% поддерживают эту идею. Вот Ван Джонс на CNN. Это просто показывает, что этот президент добился своего. Он достаточно заботился об этой отдельной личности, чтобы вернуть ее домой. Это было шокирующе. Я думаю, что для молодых американцев видеть подобную икону, похищенной и запертой, но у вас ее нет. И чего вы не можете допустить? Так это того, чтобы с чернокожей женской иконой обращались как с мусором, а Америка ничего с этим не делала. С этим что-то было сделано, и люди будут гордиться этим. О, так что дело не в том, что вы не можете допустить, чтобы иностранное правительство плохо обращалось с американкой. Вы не можете допустить, чтобы иностранное правительство плохо обращалось с чернокожей женщиной иконой. Понимаете это? Вы получаете больше прав, исходя из того, кто вы есть. Но в этой стране так не работает и никогда не работало. Это открытие истории, которые меняют мир и меняют вашу жизнь, начиная с Такера Карлсона сегодня вечером.